Теперь вот просим ребенка держать руку в таком положении, чтобы не перетянуть петельку, продеваем через верх шов внизу, заводим, делаем обороты по ну, примерно 4 пальца, 4 пальца ребенка здесь. Вот, поэтому не перетягиваем, заводим мелким шагом. Мелким шагом. Нет, мы сейчас по-другому сделаем маленькую, попроще. Вот, добрались. И возвращаемся назад. Оборачиваем большой палец. Мы всегда, нет основы грезда. Оборачиваем большой палец. Прижми кулок. Сожми кулок. Да, вот здесь вот можно подтянуть. Подтянуть. И уводим опять на запястье один оборот. Сейчас мы будем укреплять вот эту часть. Делаем кресты. Кресты до вот как раз до костяшек. До линии костяшек. Вводим. Держи. Два раза. Здесь бинт короткий. Больше у нас не получится. Вот и то вот он уже закончился. Нам не хватит. Наверх оборачиваем. Закрываем ударную часть. Угу. Все нормально. Так, и уводим вниз. Сожми кулак. Вот сейчас мы закрываем. Так. Все. И теперь можно еще собрать здесь на, на ладошке. Вот так вот весь бинт, чтобы как раз открыть ладонь, мышцы. Да, чтобы во время работы не утомлялись. Все. Вот такой вот бинт. Простой способ. Нужно научить детей дома бинтоваться.